Еще два, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Кровь бурлит, агрессии пьет, в груди моей плайтколоворот. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы. Где я публикую по субботам либо новую книгу, новый рассказ на канале World Или на этом канале новые афоризмы или цитату, анекдоты реже. Также есть каналы.